Всем привет, это канал Владива и я ведущий Аннигилятор. Сегодня на повестке дня у нас новый режим Линия Фронта. Скажу сразу, я покатал данный режим на песочнице, но, к сожалению, свое видео я выставить не могу, потому что у меня слишком мало подписчиков и доступа у меня к стриму песочницы нету. Но я взял с интернета видео и выскажу свое мнение по данному режиму, понравилось мне, не понравилось, и что вообще из себя представляет данный режим. Скажу сразу, что баталии обещают быть очень масштабными Ведь каждой стороны участвует по 30 человек Конечно, у нас и для этого нужна очень большая карта И карта у нас аж 9 километров Но, чтобы все эти люди не рассыпались по карте И не искали друг друга целый бой Существует три линии фронта И каждая из них делится на сектора Также у каждой команды есть определенная роль Роль нападения и роль защиты Также хочу заметить, что будет длиться 30 минут В топе и топе условии захвата всех точек на карте что не имеет в принципе иногда смысла, достаточно ведь продавить одно направление, но об этом нюансе чуть-чуть попозже. А пока маленькое отступление. Взвода в этом режиме просто будут тащить всю команду. Именно в этом режиме командная и слаженная игра очень много решает. Кстати, тут во взводе аж 5 человек и опа маленькая замечание, для захвата базы нужна уже не 3, а именно 5 человек. Так что взвод все это может сделать очень и очень быстро. Но ну, перейдем к сути самого режима. Когда начинается бой, защитники начинают с первой линии обороны, в то время как нападавшие начинают атаковать с прибрежной зоны. В начале боя нападающим требуется захватить контрольные точки А, Б и С. Кстати, при захвате точек, если ваш танк попали, то захват не сбивается, а просто затормаживается, если не ошибаюсь, на 5 секунд. И потом продолжается вновь. Сбить захват можно только, уничтожив танк захватчика. Вы сами решаете, с какой точке начать атаку, либо начать оборону. После захвата одной из точек мы можем продолжить движение в другой сектор и те самым мы должны дойти до последней линии обороны и уничтожить так называемые бункеры. Всего на третьей линии их 5 штук, для победы достаточно уничтожить всего лишь 3 из них. Ну и обороняющийся, соответственно даже не дать нам это сделать. Кстати бункеры очень бронированные и пробить их надо с тыла, я катал на 121, но реально заезжая с и только тогда можешь пробивать данный бункер. Кстати, есть еще один небольшой нюанс. При захвате точки нам дают дополнительное время для боя. Ведь изначально на бой дается всего лишь 12 минут. Поэтому надо захватывать точки, прибавлять время к бою, чтобы у вас был больше шанс продавить и вывести команду на победу. Кстати, приятной особенностью данного режима является постоянное воскрешение. В принципе, воскрешение бесконечно, но есть один небольшой нюанс. У нас есть лимит воскрешений, который пополняется. Объясню в чем суть. Внизу слева, как вы видите, на дамаг панелью, Значки желтый и черный с таймером. Это два слота наших воскрешалок. Черный цвет означает, что слот пустой, а желтый это наша дополнительная жизнь. Если исчерпать лимит жизни и умереть очень часто, то будет заканчиваться досрочно. Данная жизнь пополняется по таймеру рядом. Так что умирать часто не советую. Как минимум надо засейвиться до того момента, пока вы не начислили хотя бы дополнительную жизнь. И только потом уже вылезать в гущу событий. А пока стойте, потешите, по противнику издалека живите, чтобы дальше помочь команде. Ожидание пополнения жизни занимает ну, приблизительно 4-30, ну, мне кажется, по-моему, около 5 минут это все приблизительно занимает. Кстати, если у вас уже есть две дополнительные жизни желтого цвета, и таймер идет дальше, то как только таймер дойдет до конца, время не теряется, а просто при уничтожении вы получаете сразу дополнительную жизнь. Но такие случаи бывают, мне кажется, нечасто и в основном это все больше происходит у обороняющих. Особенно, если они играют на арте, либо на ПТ. Также, помимо всего прочего, на данный момент в данном режиме есть у нас ограничения на танки 10 уровня и 8. А, секунду, не просто 8, а именно на 8 уровня ЛТ. А, как по слухам нам говорят, возможно, возможно, данный режим будет также доступен для всех танков 8 уровня. Очень приятная особенность того, что в данном режиме есть лимиты по классам техники, он ограничивает технику, особенно мне больше всего понравилось, что есть ограничения на арту, чтобы, как говорится, не было такого же у нас 10 артиллерий, 20 танков, и они дешат, точнее они дефят, и хрен что сделаешь. Помимо всего прочего есть такой момент, как точки снабжения ниже точки ремонта, которые уже тестируются у нас в других режимах. Но здесь они немного уже переработаны и стали гораздо-гораздо продуманнее и лучше. Чем дальше стоишь, кстати, на данной точке, тем больше пополняются у тебя снаряды и восстанавливается ХП этого танка. По ремонту есть небольшой нюанс. Ремонтироваться мы можем не чаще, чем раз в две минуты. Все-таки есть небольшой кулдаун. Вот, если вы случайно съехали с точки ремонта, то уже отремонтироваться вам получится не ранее, чем через 2 минуты. Я считаю, в принципе, это верным решением. По поводу тактики, конечно, можно с одной стороны продавить одно направление, добраться до третьей линии и начать убивать доты. Но эта тактика дает также еще небольшой минус, он заключается в том, что противники начинают возрождаться сбоку от вас, рядышком и, соответственно, как только вы проехали вперед они обошли вас с тыла и разобрали Поэтому тут, ну, двоякое такое мнение Все-таки можно, конечно, собраться большим кулаком всей техникой, продавить но возможны такие случаи, что приведет к печальным результатам Кстати, еще небольшой нюанс о точках возрождения Они даются на выбор То есть, если мы атакующие мы возрождаемся на любом из захватчиков нами секторов. Если мы в дефе, соответственно, то эти точки возрождения у нас постепенно-постепенно отбираются. Да и время на бой стоит зарабатывать, потому что все-таки иногда его может немного не хватить. Поэтому надо захватывать точки. В идеале, конечно, одни захватывают базы, одни делают вылазки, но это все в идеале. В принципе, у меня в первом бою так и получилось, что мы аккуратненько-аккуратненько продавили сначала первых два, потом одну линию. Сделали небольшой прорыв, и пока противники бодали за контрольные точки, наша группа из пяти танков проехала, или даже у нас было шесть, не помню. Ну, в общем, нас было очень-очень мало, мы просто проехали, и пока дэшки по разобрали все три дота. С одной стороны, давить толпой тоже хорошо, дело в том, что если мы один раз захватили точку, то нас ее уже не могут отобрать обратно. А по впечатлению, народу играть непривычно, конечно, сначала, понимания и стратегии игры нету вообще. Ну, все мы понимаем, что в рандоме заставить людей играть командно, это очень сложно. Поэтому взвода, взвода здесь очень и очень важны. Просто они тут могут реально просто зарешать. Вот. Между прочим, есть такой маленький он же и плюс, он же и минус. Дело в том, что мы фактически бессмертны. А это накладывает свой отпечаток, что ну, неопытные игроки, может даже и опытные некоторые, просто чувствуют свою безнаказанность. И начинают вылазить, поставляться под снаряды и просто умирать. А если и увлечься, и так умирать, то можно покинуть бой. И соответственно уже перевес в командах э, будет разный. Потому что были случаи, когда там э, было 25 нападающих, там уже 10 только защитников, либо там. Ну, такие случаи конечно редкие, в основном защитники остаются более менее целые, потому что в ПТ-режим сталый охраняешь точку. Вот. А противники начинают давить, давить, давить и дохнуть, дохнуть, дохнуть, и уже по факту Пол команды слилось и находится в ангаре. Ну, не знаю, я играл не очень много в пес... песочнице, мне меня такое было всего лишь пару раз, но такие случаи тоже случаются. В общем, в принципе, режим немного сыроват, но, по крайней мере, для меня вызывает больше положительных эмоций, чем отрицательных. Надеюсь, в этом году он все-таки выйдет, потому что он готовился минимум полгода данный режим, насколько я знаю. И это уже, в принципе, приличная стройка, надеюсь, они его хотят просто отшлифовать и выпустить его просто идеальным. И думаю, это все у них получится. Хотя вот эти все изменения, и то, что мы сейчас видим на этом песке, оно все равно поменяется. И время перезарядок, и ремонт, и все остальное. Потому что это песочница. И это даже не тест. Поэтому тут может все просто переиграться. И уже у нас на следующей песочной получится совсем другой режим. А, надеюсь, вам понравилось. Вы немного почерпнули информацию. Ну, кто-то, может быть, недоступен к песку. Вот. кто-то смотрит стримы, но ну, это лично мое мнение о данном режиме, мне он зашел. В общем, на этом все, спасибо, что смотрели, это был канал Водовый Стрим и я его ведущий, Аннигилятор. Пока-пока.